По мне ебашут. Откуда мы пришли? Это где может ты по мне исцеляешься даже какой типа? Ладно. Может он в сами рофлит. Вот спалю, какой-то вообще левый чел. О, граната какая-то упал. Ой, аккуратно. Заеби их тебя взорвал. Опа, блядь! На улице, справа. Едем. Че он че-то бегает? Едем. Опа, блядь. блядь. А, пора. Да, вот, бежит. А я с чего не понял, откуда, зачем, почему, а еще мог быть аккуратно. Фонарик. Фонарик, ага. Сверху что ли? Я не понял только откуда. А, либо снизу. Не-не-не, Соп, он тебя смотрит, в комнате. Нет, внутри, Блин. А ты уже на насосный? Да, ну ты забегал. А, это вижу, ты перепрыгнул. Иду к тебе. Минус. Хорош. Я справа захожу. челобот. Понял. Если что, я справа зашел. Да-да. Oh.